Всем привет, друзья мои хорошие, мной уважаемые а, наши подписчики вот, настраивалась, настраивалась на видео и настроилась, потому что мне пишите вы, спрашиваете, что почему. Ну, не выходила на связь, потому что у меня было много работы. Не успевала. Да, у меня потом. Что-то и настроения не было. В итоге, <как> слава Богу, все, все закончилось. Э -э чего началось? Началось с того, что у нас опять нынче куры кур задавили. Почти всех. И я была в таком настроении. Это ужасное настроение. Искала везде, где можно купить кур, на Авито, потом э, Вконтакте. В итоге нашла, нашла э, соседние, республики, соседние республики, там, короче, заказываешь от 20 кур, бесплатный привоз и петушка в подарок. А у нас петушка тоже задавили. В итоге я договорилась. Дерминантных выписала. А, не выписала, а созвонилась и а, заказала. Короче, 4 сорта взяла. 4 сорта кур. 20 штук. И Петьку в подарок. Ну, короче, вот так вот. Дай бог, чтобы они жили. Дай бог. Пока не покажу. Не все сразу. А, хочу. Хочу показать видео, где мы вначале. Как мы сажали. Я же снимала до этого. И оно лежало, лежало. Даже не скидывала. В итоге у меня на компе он висит. Висят эти видео. Смонтирую. И сейчас засниму огород свой. Кратко. Не все. Опять не все. Потому что не все сразу, как говорится. Да? А то за раз покажешь там видос. А потом уже неинтересно будет смотреть. Как-то так, да? Согласитесь? И не знаю, давно не снимала и не знаю, что сказать, что сказать. Ну что, у нас радостная весть. На Андрея квартиру записала мать. Андрей хочет на меня, на меня переоформить. Я говорю Думаю, еще. Посмотрим. Вот у меня сейчас хозяйство кормит. Сегодня я кос выпустил. Купили мы поросенка есть, у нас поросенок опять, чебурашка. Ушасый такой классный. Как-то пришла я, ну, глажу, он ручной у нас. Глажу, глажу, он хап, меня за палец. Я чуть не выпал, нифига, говорю, чебурашка офигел. Да. работает пока в поселке в поселке очень много заявок сейчас закончат у знакомого и поедет в город надеюсь Но он сам хочет в город не в город я не знаю куда начальник отправит туда поедет он сам-то в город хочет димку взять. Короче, чем я занята? Давайте я вам расскажу. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь огородом. Встаю в 3 утра. Иду в огород. На этом мне дается 5 часов. До 8 часов я убираю траву. Трава ужасно растет. Быстро растет. Потом мы с Андреем вечерами приходим. Все поливаем. Затем опрыскиваем нынче мы поздно посадили у нас еще и и мотоблок шерстер шестерня полетела за то что он пахал всем и в итоге вот топ такой ну мы нашли то есть андрей нашел там это как его э, Малька, так отпустил она не уйдет Манька там не привязал пускай Нашел он частника, он сделает. У нас белорусский мотоблок, и с производства его сняли, почему не знаю. Так что у нас белорус с белорусом, и на него заказать надо специально спецзаказ сделать. Вот и, ну, слава богу, у нас вот договорился он королев в городе сделают я рада потому что мотоблок нужен сенокос сейчас и все такое поработать надо привозить картошку посадили мы посадили 10 соток здесь две сотки и на поле 8 соток затем сегодня чеснок обрывала стрелки вышло в три утра все сделала. Траву убрала. Чеснок обдирала. Вкус сделала. Такая красота. Теперь как на картинке, друзья. Как на картинке. А я захожу домой. У меня Андрей проснулся только. Ну, в 6 утра. дожди работал. работала. Ты говорит? Я говорю, все сделала. нифига. А я перед тем, как начинаю работать, я всегда перекрещусь, помолюсь. Когда заканчиваю, тоже перекрещусь, помолюсь за то, что мне... Боженька помогал, э давал сил, вот так. Это очень помогает, очень помогает, и не так устаешь, и просто классно. В итоге вот, вот, вот так вот. Ну чем мы, конечно, поздно все посадили, но все догоняет, все догоняет, и огурчики вам здесь у нас, и помидорчики висят, и там огурчики, там, там, там. Есть, а затем, что я там... И морковка догоняет, все догоняет, все всех догонит, Тем более в теплую погоду мы сажали. Так что я насчет этого не расстраиваюсь. Я еще даже досеиваю, еще кое-что. Речку посеяла, речку. Она же от кашля помогает. От просвета, от всего. Вот. Сегодня у Фариды парень должен приехать, собираюсь пироги состряпать, у меня аж на дочку Фарида приехала. Ой, ну балую я ее, балую малышку. Все хочу откормить. Она, это, мама говорит, я говорю, давай пирожки состряпаю, давай. Плов вчера сварила. Ой, мама говорит, как я давно плов не ела. Очень вкусный, спасибо, говорит. Ну, у меня все дети всегда говорят спасибо, мама. Было очень вкусно. Мне, конечно, очень приятно услышать от уст моих детей. То, что они не избалованы в виде. А то, что мама готовит, для них всегда вкусно должно быть. И никогда не обидят. Молодцы. Вот у меня Андрей уже управился. Ну, в итоге сейчас чуток покажу огород. Немного, да? Потом а со временем я потихонечку все вам буду показывать и рассказывать. Будут вопросы, пишите, и я теперь буду на связи. Я вообще в интернет и в Ютуб не заходила. Было желание закрыть вообще полностью. У меня Дима спрашивает, мам говорит, Ты что говорит Ютуб не снимаешь. Я говорю, ну, что-то настроение все спрашивают ну, и говорят снимай снимай мама ну, это же твое все и у меня андрей поддерживает молодец насчет этого снимай говорит ну короче так в итоге я хочу вас попросить об этом ставьте лайки лайки ставьте нам лайки нужны лайки нужны и нас многие смотрят в нашем поселке <клёвые> ну, я знаю потому что мне многие говорили одна женщина на работе говорит э приносит. У, у него у самой нет такого телефона, и на работе она приносит, и все рабочие там смотрят, говорят Ему, говорит, за тебя очень рады, говорит, что ты молодец, вот это управляешь совсем. И тянете все сами без лишней помощи. Как-то так. Как так вот. да. Перец мой. Вот Виктория в том году, которую садили. Надо будет завтра собрать. Здесь тоже Викторка. Викторка. Морковка догоняет уже всех. Все, молодец. Здесь у нас тыква. Здесь кабачки. Ой, крупная тыква, которую я кашу варила капуста а? по две штуки ряд до конца забора нормотка такая нормальная ей посадила бархатцы, бархатсы мастры мастры А? Вот у меня еще на Виктории Чуть трава осталась Вот здесь Ее Ой, Быстро можно убрать Да? Ай, а, ну и слава богу ляту появилась Андрей вчера обрабатывал у нас Обработал. Ну вот мои суккуленты, мои любимки. Смотрите, вот она цвести начинает. Это начинает цвести. Прились, да? Красота. Вот эти трубчатые такие красавищные. Вот с паутинкой идет. Тоже цвести начинает с паутинкой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 выросли. Там у забора цветы посадил. Астры. Вот такой лук. Укроп скоро буду собирать. В морозилку ложить. Вот она. Такая пышная. Хорошая. Укроп очень хорошая. Затем У меня две штуки только выжило. Представляете? Где она?